Городской парк, он называется Парк Победы. Все-таки вот не перестаю восхищаться, какой у нас красивый и город, и парк замечательный. Сегодня здесь никого нет. Ну, единичные так люди гуляют. Мы сегодня поехали в деревню Тетку поздравлять. Ей 90 лет она дитя войны и вдова участника, ветерана войны. Каждый год мы ее ездим поздравлять. Слава Богу, еще жива, относительно здорова. Вот, чего и желаем всем ветеранам войны, которые еще живы. И вот такая красота, представляете, у нас здесь. Просто не устаю восхищаться. Тихо играет музыка. Сегодня 9 мая, парк Победы, Пар... праздник Победы. Сегодня здесь очень тихо. Только слышны проезжающие машины. Вот такие красные тюльпаны, это символ крови, пролившейся в годы войны. И все равно люди приходят, возлагают цветы. Вот такая красота монументальная а здесь у нас священная земля городов-героев действительно здесь привезенная земля вот из тех городов которые являются городами-героями вот видите Керчь, Брест Волгоград, Минск, Тула. Тринадцать таких монументов. Тринадцать городов героев. Вот такие звезды поставили у нас. Парк Победы. Да, красивые все оформлено так красиво. Как же здесь красиво. Всегда здесь нахожусь и кому горло подкатывает. И с каждым годом здесь все лучше и лучше становится. Вот такая сегодня грустная экскурсия. Грустная экскурсия по парку Победы. Город Борналтайск. Здесь тоже клумба в форме звезды и красивые тюльпаны.